Сейчас начало второго. Мы находимся на переулке Воробьева, названного в честь медика, который в 1924 году бальзамировал Ленина. С какого-то бадуна вызвался. За нами институт Мечникова. И немножко правее здание анатомического музея. Заброшенное. Там сейчас уже ничего не видно. Вот вы видите место на котором лет 5-10 назад Мосфильм снимал сцены продажи арбузов э, при съемках кинофильма «Ландау». А также сзади э, с трудом можно видеть развалины старой крепости, первой городской. Вот мы дальше видим спуск, э, э, там где улица Воробьева пересекается с улицей э, Мельникова. Дальше идет Гражданская улица, которая плавно спускается э, к набережной. И э, справа здание, э, здание синагоги, где в 1941 году фашисты согнали э, порядка 50 евреев и заморозили их. Э, вот квартал, который сохранился в том состоянии, в котором и был лет 200 назад, очень здорово побродить по этим улочкам. Не по улочкам, а по этим дворикам старым. Это я сделаю как-нибудь в следующий раз. Мы спускаемся вниз к пересечению с улицы Мельникова. Вот навстречу едет какая-то машина. и, Видимо, мне придется уступить ей дорогу. так шуметь, что мы возможно дальше ничего не услышим лет 5 строится напротив здания торгового центра оно такое большое, что все в кадры не влазит а раньше на этом месте был пустырь а до этого какой-то старый дом слава богу, что сейчас оно построится и можно будет спокойно проехать мимо опять наблюдаем Улицу Гражданскую, которая когда-то была мещанская сто лет назад, а 200 лет назад была Еврейской. За нами бывший еврейский техникум. Сейчас там мой моего друга офис. И все, теперь мы направляемся к арке. Большая арка. Отличительная тем, что ее... Замечательно раскрасил художник Гамлет. Вот его картина. Какой-то мыслитель сидящий. Тут канатоходец. Труба. Вот за мной труба на которой в общем-то я бы сыграл так как я умею и четвертая картина ну, хоть посмотреть на четвертой картине мы, мы бы увидели если бы не свет вроде лестницу и домик какой-то но мы не увидим вот мы заходим через эту арку в двор на котором в этом двору квартира в стиле арт деко на четвертом этаже вы где-то там не, ее не видно, но там можете мне поверить, что в этой квартире очень большой балкон и э, прогулочный, на котором очень здорово находиться и получать удовольствие от жизни, кушать, обедать. В следующий раз я зажгу огни, и вы отсюда это увидите. Эм, за спиной находится находятся развалины старой крепости но скорее всего их не видно но поверьте мне что они очень живописные ну и к этой квартире идут, идет лестница высокая ступеньки и вот вход в подъезд Приезжайте к нам, поселяйтесь на нашу замечательную квартиру в стиле арт-деко на переулке Воробьева. Она очень красивая, замечательная. Мы всегда вас ждем в наших уютных апартаментах. Заходите на наш сайт элитки.ком, подписывайтесь на наш видеоканал и ждите следующих репортажей с других квартир. Пока! Придется выключать руками, так как почему-то не выключает Bluetooth.